Всем привет дорогие друзья, с вами Black Channel и сегодня будем продолжать проходить метро и сходус. В прошлой серии мы спасли Аню и потом пошли на заправку, там поубивали бандитов, зомбарей, там и крыц, всех, короче, всех, кто были у нас. А потом пошли на заброшенный завод какой-то. Я даже не знаю какой именно сейчас, ну именно какой-то завод. Ну, какой хочешь, мой. Его немножко затопило. И там. Куча зомбарей, просто невозможно пройти. Реально, и какие хочешь зомбарей, Я нормальные, обычные, здоровые просто. У нас появился план. Мы захватим да. А ну может быть это, кстати, и не, не зовут. Но я не Но знаю. Может не быть, быть, и завод. Карав... За Сразу возьми, вагон, э, хочу пожелать приятного просмотра, кто кушает, так тех, кто не кушает, взять что-нибудь покушать кузненько креста и ну, возможность получше разведать окрестности ага, ну, одному конечно не очень если в крест со мной бы поехал нормально было а то я не люблю один путешествовать вообще там у вот, меня убить резко просто и никто не не поможет вот люблю когда там мы вместе куда-то идем вот это больше мне нравится а то что я вечно один хожу это как-то как, как одиночка вообще ну, в принципе во всех играх это почти так Харьков? А каким образом Харьков оказался? Странно, как тут Харьков... Харьков оказался каким-то образом. Короче, мы убили их все. Нормально. Короче, тут помощники босса какие-то есть. Оказывается... Не, ну мы в прошлой серии это все проходили, конечно. Это неинтересно уже для нас. Это мы уже все проходили. Тут ничего нового особо нету. Ну короче помощников босса было много и они все живы еще и кидаются камушками мне офигели совсем ну в принципе да мозгов больше ни на что не хватило камушками только бросаться ну я в принципе тоже ножами неплохо кидаюсь <соц> вагоны блин Ч произошло а можно мне меч вернуть Нет, и меч просрал свой Блин на о меч куда вперед а как не ж туда надо да через низ 4 я давно уже не играл не ну реально давно не играл если так подумать Я в голову стрелял. Надо бежать, бежать, бежать. Бежи, беги, беги. Быстрее, Форест. Сейчас сдохнем. А вот тут проблемы были. Ох, нифига себе. Надо мне не помогло особо. Ну ладно, допустим, на временно кит мне помогает. Ну это ж кит, да, вроде. Бы. Кит крокодил мне помогает временно. А им насрать? Башку прострелил одному. Ой-ой. Отбил, отбил вообще-то. Так как как так-то? Он бессмертный. Ох, ты блин сзади. Ладно, убежал это. Да ну нифига себе их тут. Э, не надо меня бить. Я, получается, обратно вернулся. Я тут был, я тут был. Вот не туда? Да не, нет, тут нет. Куда мне идти? Вот по Почем мне ориентироваться, а? Я что тут было, вот что сюда пришел прям. Не то что я бы тут не был я тут был мне надо получается туда да наверное? по низу идти Ой, чуть не упал какие допустим лезем лезем нормально все ох ты нифига себе ох нифига себе молодец жри их они очень очень вкусные это место бигмахов и, и место меня. Зачем меня жрать, правильно? Все, плывай отсюда, молодец. Красавец. Кит мне помогает сегодня, вот просто Малончик, я его просто уважаю очень. Да, вроде бы жив. Ну правда, я запутался немножко куда идти, но ну, а так, в принципе, нормально все. Запутано просто очень, реально. Просто я тут был, и я не понимаю, куда идти, реально. Я, получается, по своим же путям и хожу. А тут кого-то похоронили, нормально. Не включать. Ну да, я сейчас буду не включать. Я включу. Ой-ой. А, так можно было так тоже, да? А, так не получается на нем и ехать. А, ну хорошо, все по плану делаем пока. Я все правильно делаю, вроде бы. Я даже не знал, я просто лю ради любопытства сюда пошел и правильно все сделал. Наверное, ну, по сути правильно. Я ж пешком не пошел бы. Да, у меня так раз деталька есть. Все правильно делаю. Управлять я умею, нормально. Я же как-то доехал сюда. Все, поехали, Артемка, да? Включай первую скорость, поехали. А куда нам же задом едет? Да, не, задом есть есть задом пока что. Потом развернемся как-то. Кто так паркует вообще эти поез поезда? Че задом реально будем ехать? Ну, это неудобно, ну ладно. Да живой, конечно, я уже сказал. Или у меня там рация бархлит. А куда я еду? У меня нормально, что я задом еду, Папа, нет? Это не вообще, работает. как, как так-то? Да, Блин, ну реально нормально. Задом еду. Ну Ты, а не да, конечно, нет. Замбарями этими дебильными ну, сражался. Да. Слышу, слышу, родная, ай, ага, только и я задом еду. Не а, ты надо. Ты а как Родится я не... Как не ориентироваться? Есть нет, водопойка. Как че за пред... Почему я задом еду? Че, приехал? Вы вроде приехали Артемка, выходи ну если я вретался во что-то значит я приехал да конечно ну ладно пешком идти но это ненормально там же можно было доехать ну через лужу проломить эту фигню ну в чем проблема я же вот я же мог ну тоже по колено тут вода Если проскочил бы нормально все было блин патроны потратил лишние не лишние конечно но... тут есть а ага, патрончики есть чуть-чуть не -не -не, не не не надо 2 Два... не 27 патронов хотя бы 27 не давай первый по 1 посмотрим это мой лучше но ну, это снайперка да не снайперки мне не нужны я патрону просто возьму и все Хотя не знаю, может быть это лучше будет. Так, немножко поделать себе патрончиков. Ясно все Ясненько-понятненько. Вот это получше будет? Да получше, пись. 32 патрона. Так это моя, по-моему, была, мне кажется. 32 патрона. Не мог я вот взять и с такой фигней ходить. Два патрона, я не помню. Это точно снайперка была. Смертельная зона. Э, может, не надо сюда идти? Нет, именно сюда надо идти. Ну, и, ну ладно. Там кто-то рычит. Главное, чтобы ничего не взорвалось. Зависли. Бандит. А тут бандит какой-то сидит. Ой-ой. У нас проблемки будут, если тут реально бандит. Да блин. пройдем, пройдем. Так, все нормально. Так, а ну-ка. Прям направо, да, вот здесь. А тут бандит реально ходит? А вот это опасно. И там бандит. Так, быстренько. F. F там убийство, да, вроде бы. Все. Ты отдыхаешь. Пост твой... Э, пост стоял. Ой, это получше будет. Наверное. Там под... главное, чтобы по патрону было хорошо все. Ага, и там еще стоит. А он прям на меня смотрит. Мне это не нравится, конечно. Окей, так, куда? Прям внутрь надо, в базу ихнюю. Но мы одного прикончили, так. Там еще второй стоит. Мне не нравится тоже. Жалко, что нельзя тут лестница. Если бы тут лестница была, или как-то я сзади зашел, было все хорошо. А так, не, я не буду прям к нему лезть. Зачем? Еще слокнет меня. Если я спину сломаю. Не, мне не надо. Вот там ходит кто-то тоже. О, можно внутрь пролезть прям. Интересненько. А купил, да, ну да. А чем мне делать? Кого ищи? Нифига себе тут черепа! делать поли а вот мне это не нравится все Клава, не конец, а хм. ладно за валюта да так. бой не будет короче лютая тогда а этого надо убить да? на ирик или как я не знаю надо именно здесь где-то быть короче надо всех поубивать скорее всего или не поднимать вообще тут не знаю и как-то не очень хочу всех убивать это вход все лежать так пока все хорошо идет шесть... о так это получше намного это тут 6 заряда ваш 10 все это это однозначно лучше так мы по-тихому пока мы действуем по я сказал вот так вот будет Свести кто-то это уже не в вагоне. Так, тут двое стоит. Это не вари вариант, не вариант. Двое валить я не хочу. <плых> ну, ну, наверное, все равно придется поднимать тут кого-то. Э, в смысле залезь. И вот так вот все. Идеально. Потому что я не смогу всех сразу двоих. Кто двоих? Тут сверху кто-то есть? Да ну нафиг. Вы гоните, тут еще сверху кто-то есть. На тебе! Падло. Взял меня и все испоганил. Я думал их там меньше. Их тут оказывается миллиард. Ну сверху, короче, пацаны там есть. Да пацаны вообще, ребята... А чё это за говно оказывается? -мо, что творю? Я а сколько тут патронов реально? Блин, мало. Может быть и не хватить. Да сколько тут бойня прям целая? Я думаю, тут 10 человек максимум. Ни хрена себе тут их больше, чем 10. В разы. Так, лучше так вот будем действовать так патрону а ну-ка а если вот так вот поменять не у меня 90 пацаны нет все. пацаны не надо не мне наверх надо ты да, блин отремонтировать надо нафига наверху пацаны все на пер, наверху Простите, так как наверху то вы что издеваетесь что ли а наверх как не залезть кто вот туда даже ходит и там есть Вылазь. Все убил. Офигеть, они везде. Ну, у меня К-47, я получше будет. Блин, что творится вообще у вас? Так. Тут ничего нету. Блин, сколько их тут вообще оказывается? Я даже не замечал. Ну, думаю, да, там ну, немало, конечно, все равно было бы. Но не настолько же много. Не, наверх я не полезу ради этого. Блин, а наверх, вот на второй этаж, сюда мне надо, сто процентов. Мне даже замечено здесь именно. Значит, я полюбался, надо как-то сюда залезть. Как? Не знаю. Что, реально сюда как-то... А как мне по ним залезть? Ух ты, блин! Офигеть. Все, я в туалете. Сколько их тут? Наверху отвечаю, спрятались. Наверху их будет куча. Наверное, да? Или нет? Или все уже вниз перешли? Так кто-то тут остался, уверен. Телевизор смотрим, да? Че, реально никого нету? Того чего издеваетесь. Кассета какая-то. Мне. Глупо рассчитывать на все наши мертвые, да и я. А, да. Ясно. Но как не уйти отсюда, я не знаю. Вот что это такое? Настик, Катя, -про, про кого он говорит вообще? Кальянчик, нифига себе они тут. ка кто это такой? А, это зомбарь, типа, в шляпе. А, ну круто, да. Я? Слушающий эту запись, кто бы ты ни был, если они живы еще, больше... ну, я не знаю, кто такой, Най, кто такая Настя Катя. Да перенос... мне как-то не интересно, особо я их не знаю. Люблю. А этот чел тоже мой тут же не, не живой. В принципе, надо, наверное, игрушку для Насти найти где-то. Где-то не знаю. Нам отсюда надо уезжать. Я тут не вижу смысла больше находиться. Мы всех поубивали. Всех. Сейчас должно утренеть, наверное. По сути. И аномалии тут есть, короче. Бьют током. Вообще больно. А днем их нет, нормально все. Ну, понятно, тут все таки Бомбардировка просто так не влияла. Вот она, вот аномалия. Блин, пройти я не знаю, как можно. Она улететь может, в принципе, да, отсюда? Просто такая, нет, ты отсюда не пройдешь. Короче, нам надо... Рельсы это двинуть, чтобы нормально проехать. И быстренько сделать, потому что тут молния очень бьет сильно. Просто нереально. С, одной, с двух ударов убивает просто. И, и я еду задом вообще. Ну это капец просто происходит какой-то, серьезно. Могу не успеть, если я задом буду ехать долго. А я долго. Зад, задом это же не передом. Передом мой быстрее будет, хотя не факт. Надо быстрее, же молния не успела. Хотя она успеет, наверное. Я, не, я же не вижу, где она и есть, нету ее. Вот она идет. Давай, поехали. Не успеет. Мы успеем. Хотя она может тоже успеть. Так, мы должны пробить. Да? Задом. Хотя бы задом пробить. Просто я не понимаю, как. О, пробили, я чувствую. Все, едем дальше. Так, мы ж пробили. Все, едем, да, едем. Все нормально. А молния я там, кстати, уже догоняет, наверное, да? Все, мы вроде приехали. А что делать теперь? А, все правильно, да? Игра уже сама все сделала за нас. А ну это хорошо. Не, ну в реальной жизни, по сути, надо было бы реально опять переставлять туда. Молния дебильная, да? Попробуй только мне тут ударить. Она ударить может. Все, не надо меня убить, не, я, я хороший мальчик, Ч мне бить вообще? Я же ничего не делал плохого, я наоборот, вагончик забрал, домой еду, все хорошо. Тут скоряться можно, нет? Или будем ехать так? А сколько мы километров сейчас едем, мне интересно. Тут на, дат на датчиках вроде бы не написано, или написано? На километров мы 10 едем, я не думаю, что мы больше едем. Вот там вроде бы вот это левое километры. Так, по водичке. Ну, по водичке нормально. Вон температура даже есть. Правда, градусник не, не правдивый, но а так нормально. Машинистами будем, короче, в этой серии. Ой-ой-ой. А можно приехать? Нельзя. Отъезжаем. Я понял. А что делать? Блин, даже вы сжарились. Не, левые а вот эти вот дебилы. Блин, а что делать? Давай ты будешь улетать, пожалуйста, нет? Блин, она прямо на рельсах бьет. Бьет так не по-детски, чуть не убило даже. Леон, смотри, ты что она творила вообще? Ты что творишь, а? Молния дебильная. Блин, аномалии, ненавижу их, конечно. Когда днё... день уже будет? Они взяли, убил, убили хамелеонов. Ну, капец, конечно. Не, ну, конечно, это хорошо, но меня могут тоже убить, чем я. Думаю, это я хамелеоном откажусь. что это, свет? Артём, тебя. Да? Молодцы, Нифига себе, так сей, далеко? Да. А, так вон они, да? Близко уже. Я думал, мы еще рано, еще будем долго ехать. Просто скоростью 10 километров я думаю, что мы особо не приедем долго. Но это караван тоже тянет очень сильно. Так бы он мог и хотя бы 60-70 ну, поехать. Ну задум, конечно, нет, а так передам нормально. Хотя тут я не видел особо разницы какой-то. А, вы уже даже разгребли вот эту. А, нормально, красавчики вообще. Да, здорово. Вообще встречают меня. Давай выходим, Артемка. Да, временный, ну хотя бы дом. Дом на колесах, считай. Дом на поезд. на колесах поезда. Понимаете? Так, вы потушите там это. Вам огромное, Таща, это пожалуйста. Понятненько. Так, я пока тут пособираю. У меня тут есть детальки какие-то. Какие-никакие. Будем собирать аптечки. Потому что я все израсходовал. Я молодец. Так, ты ведь всем. Все. Тут все пока что. Ладно. Тут это есть. А как ты тут оказался? Ты же внизу там был. Или нет? Да, я молодец. Ваша группа захватывает буксир торговцем. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и отпускаете мост. Опускаете мост. По вашему сигналу, ты... мы тараним ворота, подбираем вас и... и, дай бог, все получится. Интересненький план. Не могу дать вам с князем больше людей, по нашим данным. Основные силы противника охраняют ворота. И Артем ты приглядывает за парнем, Молодый, ну, Конечно, то сдохнет еще. Он, конечно, разведчик шунаты, но, но все лезет заражен. Заражок, короче. Понимаешь, так что подай ему пример, будь потише там. Ну хорошо. Ты для него авторитет, а вы же спецназ не танкисты. Ну да, я с 15, а после такого, не знаю, кто уже. Я уже и танкист с 15 всех. Я все могу быть уже. После такого. Ну, получается, нам что? Князя искать придется, да? Токарев. Понятно всё. Ну, конечно, я тоже старею уже. Три прошел Степан. А чё последний? Но ну не последний. Вы не что... Да, меня все благодарят просто вообще. Спасибо. Так где, где этот крест? -то? Где он? Куда мне идти вообще? Обратно вот туда вот туда? Ничего себе, ну это опасненько я думаю. Мне получается аж туда, где-то вон там быть. Это а крест там находится? Позициях. На позициях они. Ну ладно, я сейчас приду. Не, ну это жестко, конечно. Так, давай идем, идем. Ну, наверное, сейчас придем туда и все, будем серию заканчивать. Потому что и так, наверное, ну не знаю, сколько она идет, но у меня долго. У меня долго очень. Уже немножко, я там тупил, где куда поезд приехать. Эти дебильные молнии меня убивали часто, конечно. Так, по, по льдинкам я не хочу бегать. Не, я бегал просто по льдинкам, это не прикольно, нифига. Так, вон туда. Стоп, так я думал туда. Нет, туда не надо. Туда вообще нельзя. А так вон туда, вон туда, вот. вот там я не люблю, конечно, быть. Не люблю эти все пути, вот и за этих дебилов не люблю. Вот что не делать, а, опять. Блин, а их обойти можно как-то? Ну пробежать не вариант, они меня убьют сразу. Бегать с ними нельзя. Ну ладно ты один будешь хоккей okay, да все он один был А они нихрена не один все нормально а еще молнии хренач Ну правильно заодно меня с молниями и этими хамелеонами будет самое то убить а ч нет Офигенно будет. Зашибенно. Меня молниями убить. И, и хамелеоны тоже. Придачу. Так, через самбарей придется идти, наверное, да? Да, походу... Наград. А, все, с одного удара. С одного выстрела. Где? Нет, все нормально. То да в смысле я тебя убил же, ну? Нифига себе, вот это опасно, пацаны, давайте будем останавливаться. Так, не на порт, в порт надо. Или нет? Так, стоп, а мне куда? А, да, сюда, сюда. Точно. Сюда и сюда еще. И, и тут зомбарей будет, я чувствую, просто миллиард. Их же было до этого довела. Так, сейчас посмотрим, куда именно надо. А, все, прям сюда, прям здесь. На крану залезть. Ага, здесь. Ну окей. Но не по-моему, там где-то вон там уже были. Дальше. Мне придется еще по кранчикам полазить. Это что такое? Лазерные лучи какие Я здесь. На кране все-таки, да. А как? А, сюда. Блин, так узко вообще непонятно. Как тут проходить? Как тут будет толстый рабочий, например? Как он сюда пройдет, интересно. Никак. Он застрянет там. пропажа да А я просто погулял. Взял вагончики взял. С зомбарями поохотился. А так все хорошо. Так прогулялся просто, чисто. Меня да конечно я вообще молодцы ну да кашель, черт. Похоже, в том ну да вообще зачем там порабаливаться там же видно было так, больше, велик, говорит, я правильно не делаю нет? Что я Okay, допустим, надо слазить. Князь от Прием. Князь на месте. Готов снять это они? Идиот, Идиот прямо. Это Идиот кто? Это наши? Я не понимаю. Вы скажите, это наши вроде бы, да? Да, не, нет, я не знаю. Давайте попробуем. А, так это ни хрена не наши, это враги. Ну ладно, я не буду, наверное, с ними вот это Артём, командир, ему Да, я вообще-то командира сам буду решать, что делать. Ну что, самое время... Не, ну их тут немало, согласен. Пробраться на буксир, а мы прикроем. Всем на буксир, буксир пробраться? На Все, реально идиотом. Нет, <laughs> Нормально у меня кличка. кличка. Удачи нам всем. На буксир туда, получается, надо пробраться? Каким образом? Вы думаете что говорите нет гранату бросить может быть и все хрен с ними вот этой толпой не с толпой поэт а Да ни хрена себе их тут тут трое еще там один чел стоит я не буду короче пока что пока что не буду буду заканчивать все Надеюсь вам видео понравилось, если хотите продолжение прохождения, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока-пока.